Раньше на этом участке дороги не было ни пешеходного перехода, ни тротуара, ни ограждения. Сейчас же администрация и местные предприниматели взяли курс на благоустройство города. Вот уже пешеходный переход появился, правда, все равно находится любитель ходить старым маршрутом. А теперь вот и тротуар почти готов. Вспомните тот участок дороги год-два назад, и в памяти всегда возникает картина. Дети с утра бегут в школу на занятия, люди – на работу. По пути надо заскочить в магазин, а водителям только и приходилось уворачиваться от людей и мириться с их соседством на дороге. В таком вот виде этот небезопасный участок просуществовал до сегодняшнего дня. Рядом с магазином, имеющим в обиходе название ПТСК, поставили пешеходный переход, и местные предприниматели обустраивают новый объект – тротуар. Он появился здесь еще в начале ноября. Сначала было укреплено ограждение, в которое год назад врезался незадачливый водитель. Затем началась заливка бетона под будущий тротуар. Теперь же по краям тротуара имеется забор. Также было решено переделать уже существующую лестницу, которая ведет к самому магазину. Строительство только началось, а на недавно затвердевшем бетоне уже видны следы от ног местной детворы. Как ни старались неравнодушные люди, которые за свой счет залили этот бетон, оградить участок. Данных артефактов все равно не избежать. Но вот не любит у нас народ, когда для города делается что-то хорошее и нужное. Стоит отметить, что данный участок будет еще достраиваться и доделываться, так что пока нельзя сказать, приживется ли новый тротуар и будут ли им активно пользоваться люди, время покажет. Хотя, если вспомнить опыт с тротуаром, который ведет к городской больнице, то подобные вещи нужны и приветствуются народам достаточно тепло. А пока можно сказать только одно. Разграничение автомобильных и пешеходных потоков значительно увеличит безопасность как пешеходов, так и водителей на данном участке дороги, так как теперь автомобилисты могут не переживать, что им под колеса побежит чей-то ребенок. А пешеходов, в свою очередь, просим не игнорировать дорожные знаки, переходить дорогу только по пешеходному переходу и двигаться по тротуару, благо теперь он здесь имеется. Ну и, конечно, бережно относиться к дорожным конструкциям, чтобы они прослужили дольше и передавали городу современный вид.